Сегодня будем разбирать песню Сергея Шнурова, которая называется «Геополитическая». Моя жена, да, нас, да, он не Эта песня вышла на этой неделе, и некоторым не понравилась. Вот, например, мой хороший товарищ Рома Тригубов пишет, что это чистейший зашквар. Я с ним не во всем согласен и хотел бы сейчас об этом поговорить. Я, если что, не полный фанат Шнура, мне нравятся некоторые его песни, ну, точнее сказать, мне нравятся некоторые его клипы. Особенно из того периода, когда у них были вот крутые клипы, это из той же эпохи, что Лабутены. Тексты я не всегда понимал, мне они не очень нравились, но в целом художественное произведение было нормальное. Хотя некоторые тексты во мне тоже отзывались. «Друзья все валят за границу, а я, наверное, остаюсь». Мне нравилось до тех пор, пока я сам не уехал за границу. В данном случае песня хороша именно своим текстом. Геополитическая — это хороший текст, хорошая, актуальная политическая сатира. У нас в подъезде, в пятиэтажке, случился геополитический скандал. Сюжет в песне простой. Муж — Путин, жена — Украина, жена пошла к подруге Наташке, а на самом деле предположительно изменила мужу с соседом, чего она, по мнению мужа, не имела права делать. За это муж ее побил, ибо нехуй, ибо что ж она дура такая, не понимает, что он ее любит и хочет, чтобы ей лучше было. Чтобы нашим было хорошо. На мой взгляд, песня могла бы быть чуть-чуть лучше, если бы в ней было больше иносказательности, если бы нам предлагалось самим догадаться, что «Наташка» — это НАТО. Хотя вообще не очень понятно, почему «Подруга» — это «Ната». Видимо, НАТО это «Все» это коллективный внешний враг, жена уходит к нему к этому врагу в лице хорошей Наташки, а на самом деле все это время НАТО это сосед, который представляет реальную угрозу мужу. Эти аналогии там практически прямым текстом поются, поэтому, на мой взгляд, это не очень удачно, но зато понятно, видимо, для широких масс можно услышать и сразу понять, о чем эта песня. Ну, она, собственно, называется геополитическая. эта песня с очевидной метафорой на нынешние геополитические события на нынешний инцидент геополитический в последнем третьем куплете жена излагает свою версию событий и призывает участкового вмешаться а вы товарищ бравый участковый вы там его посторожно накажите при этом оказывается что он ей вообще-то не муж и это не случайная оговорка ради одной рифмы в одном месте, это повторяется два раза, то есть это четко ее версия, что они вообще-то не женаты, и она ему ничего не должна. Ну и помимо этого в песне навешена всякая атрибутика из слов, ассоциирующихся с геополитикой, я бы не стал придавать им особого значения, мне кажется, это просто для настроения, для того, чтобы эта песня была вот из этого мира, надерганы какие-то слова. Не это, а спец -спецоперация. Ну вот, просто вставил слово спецоперация, чтобы еще раз напомнить о чем песня Ни шутки, ни какого-то глубокого смысла я здесь не вижу Сосед вопит, что он это не он Просто фейки, упомянул фейки Такая шутка, что в этой истории кругом фейки Окей А пусть горит теперь воду И отбрай, бля, попаду. Вот эта фраза восполнения жены, то есть Украины, не имеет никакого смысла, потому что эта фраза должна принадлежать мужу, Путину. Ну, здесь это тоже, видимо, брошено без особого глубокого смысла. Просто что-то из геополитики. Достаточно популярно, достаточно смешно, достаточно ассоциируется с политическими высказываниями. Я бы не стал именно в этом месте что-то глубокое искать. Затем буквально в последней строчке жены происходит э, что-то странное. Она высказывается так, что это можно интерпретировать, как будто она виновата. Но мне кажется, это вставлено чисто для юмора, для комического эффекта. Песня все-таки несерьезная. И вот к концу этого персонажа жену довели до того, что она переходит к очень агрессивной риторике. По-моему, это просто смешно. Я посмеялся. Развлекательная юмористическая песня может заканчиваться такой шуткой, и не обязательно в этой шутке считывать политический месседж о том, кто же прав, муж или жена. В данном случае этот месседж нужно было считывать до этого, в основном тексте, до того, как песня перешла в абсурд для последней строчки. Да даже если читать такой смысл, то он происходит только в последней строчке, то есть Украина стала агрессивной в ответ на агрессию Путина. Во всем предыдущем тексте вам не за что будет зацепиться, чтобы обвинить Украину в том, что она поступала агрессивно. Поэтому, если хотите, можете и читать этот смысл. Поэтому, если эту песню рассматривать в отрыве от личности Шнура, к этому мы чуть позже вернемся, то, Ром, я с тобой не согласен. Вот ты что говоришь, что эта песня не имеет права на существование, потому что в ней юмор, что нельзя сейчас шутить, нельзя шутить так низко про бытовуху, про мужа и жену. Ну, с такой позиции можно закрыть YouTube, закрыть Twitter, потому что, как же так, все занимаются какой-то херней. Журналисты, которые не ведут расследования, рассказывают о каких-то более мелких проблемах, тоже сейчас должны прекратить свое вещание. Я с этим не согласен, тут, наверное, какое-то у нас фундаментальное расхождение, или ты это на эмоциях сказал. Я считаю, что у Шнура есть право заниматься Творчеством, потому что <смех> лучше творчеством, чем политикой от Шнурата Людей убивают, да, людей убивают, а в его песне людей избивают Это соответствует э, выбранной теме э, в, рамках той, в рамках того уровня серьезности, который он выбрал Тупая сексистско традиционалистская подоплека, а что ты хочешь? Это Шнуров, это те образы, в которых он работает Камеди Клаб заострил бы больше внимания на том, что Путин обвиняет жену в том, что она наркоманка. Кристофер Нолан заострил бы внимание на том, что Путин придумывает причины для вторжения задним числом. Каждый работает на своем поле со своими образами, периодически принося туда проблемы из реального мира. И повторюсь, для вселенной Шнура, для вот этой всей бытовухи, мужья-жены, проблема принесена адекватно. Это то, как он выражает реальность. Нам может не нравиться его способ выражения реальности, но он есть, и обвинять его только на том основании, что он выбрал такой язык, нельзя. Другой человек с хорошими помыслами, но работающий в таком же жанре, на этом же языке, написал бы эту песню точно так же, потому что именно так эта геополитика переносится на этот язык. В этом мире нет места убийствам, но есть место избиванию жен, поэтому в этом мире он рассказал историю вот так. И то, что Шнуров сфокусировался не на путинском вторжении, а на путинской риторике, которая прикрывает это вторжение, про то, что жена сейчас сама вступит в НАТО, поэтому он вынужден действовать первым, это тоже нормальное творческое решение. Потому что тут ты частично прав. Не обо всем можно как угодно шутить. Некоторые серьезные темы требуют более тонкого юмора, если вообще юмора. И Шнуров просто понимает, что его таланта... Которые у него есть. Этого таланта не хватит, чтобы изящно пошутить про геноцид. Поэтому он из всего многообразия проявлений этой темы выбрал такой баланс, где тема не очень серьезная, зато он может о ней сказать. Риторика, которую Шнуров высмеивает, если он ее высмеивает, об этом мы говорим позже, это самый серьезный уровень, который доступен Шнуру. Самое серьезное, что он мог обсмеять. Поэтому он мог либо... Промолчать, либо поговорить об этом, не затрагивая самые адские стороны войны. Он выбрал не промолчать, а поговорить об этом. Это не всем нужно, это не всем интересно, но он имеет право на такое высказывание. И это было бы корректнее, чем шутить про то, что геноцид ахаха. В его э, мире, в его вселенной нет места фразе геноцид ахаха. Но э, вот э, есть место тому, чтобы посмеяться над этой бытовой ситуацией. Э, ну такой его выбор. Короче, песня имеет право на существование. Я не утверждаю, что Сергей Штуров имеет право на существование, но его песня, когда я прослушала в первый раз, мне понравилась. Эта песня в отрыве от своего создателя имеет право на существование. У тебя остался один аргумент, что эта песня распространяет идею о том, что в конфликте обе стороны имеют какую-то свою правду, что все не так однозначно. Тут придется поближе посмотреть, как же именно песня рассказывает эти вещи. И тут я частично с тобой вынужден буду согласиться. В культуре есть образы, о которых все договорились, и даже если они не соответствуют реальности, чтобы вообще воспринимать культуру, тебе приходится с ними смириться. Вот так же, как герои фильмов не ходят в туалет, хотя в жизни ходили бы, так же и некоторые вещи нужно принять на веру, даже если они твоему жизненному опыту не соответствуют. Потому что жизненному опыту базового, дефолтного персонажа в культуре они соответствуют. Вот так просто устроена культура. Например, персонаж мамы всегда положительный, пока не доказано обратное. В половине песен шансона скучают по маме. Мамонтенок ищет маму. Моя мама, мудак. Я никогда не мог э, прочувствовать полностью... Э, то, как э, чувствуют себя персонажи Потому что моя мама мудак А у э, героев в фильмах, э, в песнях почему-то не мудак Они ее любят Но э, я не смог бы вообще адекватно воспринимать э, никакую культуру Если бы я не принял, что окей, у них так Базово считаем вот так, хотя в моей жизни нет Так же, как э, если бы, допустим, э, меня окружали плохие люди э, Всегда ненадежные товарищи А в кино у людей были бы друзья э, Кто-то, кому можно доверять мне пришлось бы принять эту реальность, даже если бы я считал ее нереальной. Потому что это вот тот мир, в котором все они живут. Без этого все бы разрушилось. Есть менее однозначные базовые образы. Например, верующий персонаж. Не знаю, может быть только я так смотрю фильмы. Но вот я всегда, когда в начале заявлен, что персонаж молится или ходит с детьми в церковь или что-то такое, я делаю себе пометочку. Ага, персонаж дурачок. Пока не доказано обратное. И не знаю, о чем это говорит, но я не помню случаев, когда мне пришлось бы потом перестраивать все свое восприятие фильма, потому что, а, я изначально должен был к нему относиться хорошо. Можно по-разному интерпретировать, о чем это говорит, это отдельная тема. Но если бы авторы знали о существовании таких зрителей, как я, то они могли бы этому подыграть. Они могли бы специально заложить... Двойное прочтение, чтобы те, кто считает, что э, это положительная характеристика героя, остались бы при своем мнении, те, кто считает, что отрицательная, при своем. Каждый остался бы в своем пузыре. Это было бы такое художественное высказывание, которое вскрывается не при просмотре фильма, а при его обсуждении разными группами. Это было бы интересно, наверняка кто-то такое делал, ну, я просто не знаю. Потому что у меня нет друзей, и я ни с кем не обсуждал. Так вот, посмотрев клип несколько раз... Я понял, что именно это делает Шнуров с образом мужа, который бьет жену. Это мы, адекватные ребята, смотрим на его риторику и воспринимаем ее как комичную, как карикатуру на риторику. Когда он говорит, что раз мы женаты, значит я могу тебя бить. Раз я тебе все время помогал, я могу тебя бить. А кто-то воспринимает это неиронично, кто-то считает, что муж прав, а раз он прав, он может и врезать жене, потому что она дура, она не права. Сама формулировка про фингал тоже интересная. Там же как будто бы пропущено логическое звено. Там не поется «хочешь в НАТО, а в глаз не хочешь на тебе». Там как будто бы логически между собой, естественным образом склеены э, фразы, что «ты хотела в НАТО, поэтому у тебя фингал». А я что? Я ни при чем. А как могло быть иначе? Хотела в НАТО, у тебя фингал. Это естественный порядок вещей, ты чё, дурочка? Его жена так да, хотела в НАТО, да, от этого у Это для нас карикатура на мужика, который бьет жену и ничего не сооружает. А для кого-то это нормальное дополнение к тому э, образу, который они изначально считают правым. Это насмешка над слабым, которая вполне вписывается в их э, видение этого образа И которую я, опять же, не могу отдельно осуждать Это не самый высший сорт юмора, но это один из сортов юмора И поскольку эта песня юмористическая, кто-то может воспринимать это не как аргумент В пользу того, что этот э, муж, вот этот образ доведен до абсурда, видите, как он не прав. Нет, муж прав Просто в этой песне он еще и смешно это аргументирует. Смешно, потому что э, аргументирует это ей как что-то неизбежное. А еще, обратите внимание, весь припев обрамлен в то, что это якобы речь на будущем суде. А до суда, если доеду, я скажу, тогда суду. Сука! Я сначала думал, что это просто атрибутика, что это просто Украина идет в какой-то международный суд, там еще какая-то Палестина упоминается, какие-то суды, какие-то геополитические отношения между странами, это все просто, чтобы погрузиться в этот мир. Но нет, если посмотреть на это глазами зрителя, для которого муж изначально положительный персонаж, то его готовность говорить это на суде только усиливает его положительность. Если вас задерживали когда-нибудь на митинге в России, то вы, наверное, знаете, что потом какой-нибудь адвокат УВД «Инфо» спрашивает вас перед судом, какой позиции будем придерживаться. Что ты был на митинге случайно, мимо проходил, и поэтому твоей вины никакой нет. Или что ты на митинге действительно участвовал, но считаешь, что в этом вины твоей нет. Итог один, штраф все равно будет, но какой позиции ты хочешь придерживаться. Я, естественно, гордый, я всегда говорил, что вот вы меня сейчас оштрафуете, но перед этим я скажу, и пусть потом ЕСПЧ в протоколе заседания прочитает, что э, я там был, это правда, на видео, я, лозунг я кричал, вот этот, э, и в этом нет э, ничего предосудительного, я бы заново так поступил, э, я прав. Э, несмотря на то, что полиции это не понравилось. Муж в клипе «Шнура» говорит то же самое что когда его спросят об этом на суде, он и там скажет, что он бил жену, потому что он считает, что он имеет на это право, несмотря на то, что участковому это не понравилось. И это добавляет ему очков в глазах тех, кто, например, бьет жен, но побоялся бы открыто сказать об этом на суде, но хотел бы. Казалось бы, последний куплет может все спасти, потому что нам... Последним словом дают слово жены И она как бы рассказывает всю правду Что муж врет в самых базовых вещах Что он ей не муж Да не муж он мне, а так знакомый Но это я подумал, что последняя строчка в песне юмористическая кто-то подумает, что последний куплет юмористический, что к этому куплету Шнур уже разогнался и увел все в абсурд, в то, что жена не виновата и правду говорит. Так как же нам понять, на чьей стороне Шнуров, ну, если нам это важно? Я думал, что, блин, его можно и так прочитать, и так прочитать. Э, может быть, эта двусмысленность заложена специально, а может быть, случайно. Э, может быть, она заложена специально, но... Мы не знаем, на чьей он стороне, пока я не прослушал песню в четвертый раз и не обратил внимания вот на это. Не помогал? Это вложено в уста жены как аргумент от ее лица. знаете, мы могли бы предположить, что э, в этой песне просто существует такая логика, что в этом мире есть логика, если ты изменяешь мужу, он тебя бьет. Ну, он, по крайней мере, эмоционально доходит до того, что может случайно тебя ударить. Она пошла к соседу, нам не сказано, что это за сосед, как часто они видятся. Возможно, действительно у мужа были основания предполагать, что это внешняя угроза, э, и избить жену нам в юмористической песенке не зачитывают их брачный договор. Поэтому по умолчанию, по всем стереотипам считается, что у них моногамные отношения, и они очень ревностно относятся к тому, чтобы э, никто никому не изменял. Э, можно предположить вот эту часть, что мы с ним не женаты, а если бы были женаты, то он бы чуть более легитимно ее избил. Но вот та часть, что он ей не помогал, а если бы помогал, то... Более легитимно бы ее избил, если бы он помогал, то это дает ему право бить ее, когда что-то ему не нравится. В этом месте жена признает логику мужа, в этом месте э, Шнуров спалился на чьей он стороне. Все было хорошо, кроме этой фразы. Почти идеальное преступление, но спалился. И тут даже у меня кредит доверия кончился, и я вынужден согласиться, что да, Шнуров э, сочинил эту песню в пропагандистских целях, чтобы оправдать Путина для определенной аудитории. Точнее сказать, эта аудитория и так ни в чем не обвиняла Путина. Она изначально придерживается того, что Путин не виноват. И она же по совпадению во многом придерживается того, что в этой ситуации муж не виноват. И проводя эту параллель, Шнуров просто закрепляет то, что, видите, еще один аргумент в пользу того, что Путин не виноват. В какой-то абстрактной реальности эта песня была бы нормальная. Вот пройдет несколько лет, война закончится, Путин закончится, Шнуров закончится и забудется. А потом, по каким-то независимым от этого причинам, через много лет... Традиция бить жен тоже закончится и забудется. И эта песня, если лет через 50 случайно всплывет, или как-то до тех пор сохранится, может быть, кто-то ее перепоет, не шнуров, она могла бы, я вот мог представить, как она стала бы такой простой исторической песней про какие-то давние события, отражая правильную точку зрения о том, что Путин агрессор, так же как муж агрессор. Проблема-то не в песне. Песня сама нормальная. Проблема в том, что ее поет Шнуров. И отсюда мы можем сделать вывод, что согласно его чутью или согласно кремлевским соцопросам, что возможно одно и то же, сейчас процент людей, которые считают, что жен бить можно и вообще решать проблемы насилием можно, достаточно велик. Или вот-вот будет достаточно велик этот процент, и поэтому уже можно вкладываться в радикализацию. Среди аудитории Шнура есть представители и нашего информационного пузыря, и их информационного пузыря. И власть это распределение устраивает. И поэтому им можно просто этой песней закрепить это распределение. Слушать песню Шнура и даже получать от нее удовольствие не зашквар. Вот распространять ее надо с осторожностью. Я надеюсь, что я сейчас распространил эту песню с достаточным количеством своих комментариев, чтобы это было осторожно. Потому что, во-первых, вместе с ростом популярности песни растет популярность самого Шнурова, и его будущих песен, а мы ему недостаточно доверяем, чтобы э, все на него подписывались. Во-вторых, аудитория шнура находится в обоих пузырях. И да, моя ошибка изначальная в том, что я подумал со своей стороны, укрепился в своих убеждениях, не подумал о том, что если распространять эту песню слишком широко, то кто-то в другом пузыре еще сильнее убедится в своих убеждениях. Но сама песня, сам этот художественный язык нормальный. Нет ничего преступного в том, чтобы говорить о войне через понятные бытовые аналогии. Давайте представим, что э, кто-то, в чьей оппозиционности у нас нет поводов сомневаться, например, Александр Долгополов, возьмет точно такой же образ и расскажет стендап о том, как Путин похож на мужа, избивающего свою жену. И вот расскажет ту же самую историю, что в этой песне. Это будет нормальный стендап, Потому что аудитория Долгополова, я думаю, все-таки больше смещена в сторону нашего пузыря. Она не нанесет такого вреда, как Шнуров, который поет, казалось бы, нормальные вещи с двойным прочтением, как и многие вещи на свете, но очень сильно воздействует на тот пузырь. Поэтому, Рома, твое публичное высказывание, конечно, могло спасти кого-то от пропаганды. Очень хорошо, если его увидел кто-то из другого информационного пузыря, и э, этот твит помог ему не попасть под влияние песни, которую он бы прочитал неправильно. Но мы-то с тобой знаем, как читать ее правильно. Поэтому между нами давай в тайне порадуемся хорошему искусству. Искусству иногда можно радоваться. Это не зашкварно.